Сегодня у меня такая большая носительная посылочка. Перед нами уже коробочка. А тут вот такие две коробочки. Маленькая и большая. Маленький насос, большой. Такой матрас, он трёх, для трехместной палатки. А вот, вот такой насос, он очень дышит пластмассовый. Дело в том, что у меня предыдущий, мой предыдущий матрас, он, он стал спускать совсем, его даже на не найти дырку. Если у одноместного я дырку нашел, спокойно, то это у меня не получилось. Обнаружил только одно отверстие для... Смотрите, какой он большой. Вот это матрасище. Кстати, он больше... На нем можно спать, но как кровать. Смотрите, какой он толстый. И реально вот... Он не прогибается. Остает несколько дней. Я посмотрю, спустит он или нет. Ну, вообще шикарный. Запаха у практически нет. Что, прошла неделя? Но он не особо сдулся. В принципе, даже вообще...